Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю индишинные головы. Должно получиться вкусно. Открой ротик. о ко ко ку -ко -ко, ко ко Класс. Головы от зернового самогона. Хорошая штука. А спички не очень. Ух! У вас! Так? Ты скажешь что-нибудь. Я буду кавказ, буду молчать. Лавровый листик. И пучок хвостиков петрушки. Пенка потихонечку еще собирается. Буду варить индюшачьи головы и лапки часик, час пятнадцать, в зависимости от температуры, какая здесь будет. Периодически буду собирать пенку. Красота. Бульончик уже классно пахнет. И еще один секретный компонент. Это клубничка. Без нее никак. Беренчика очень мало, но он настолько вкусный, я его специально сохраняю. Будет обалденная штука для первых блюд. Я обжариваю индюшачьи головы и индюшачьи копыта на обычном простом растительном масле. Пальчики после мяса настолько липкие, столько коллагена, столько классного всего в этих головах получилось. Будет ждать косточек. Жди. Все настолько классное, настолько сочное, что даже немного прилипло к казану. Сейчас я сюда бросаю вот такую большую количество чесночка свеженького, имбирчик и острый перчик. Инвертный сироп. Как сделать хороший, вкусный инвертный сироп, ссылочка вверху. Светлый китайский соевый соус. и темный соевый соус. А теперь нужно, чтобы температура была очень маленькая, чтобы головы именно пропитались ароматной смесью сырого соуса, инвертного сиропа, ароматом чеснока, острого перца и имбиря. Вот так хорошо деглазируется сковорода Под приливших частичек самой шкурки. Она была достаточно Такая вся рибкая, с с колагеном, поэтому прилипала. Вот. Еще немножко светлого соевого соуса. Я головы и ноги не солил, потому что здесь очень много соевого соуса, который дает соль. Прекрасно пенится, верхний сироп все карамелизируется. Самое важное сейчас убрать все угли из-под очага и накрыть крышечкой на пару минут. Теперь самое важное. Китайская пряность 5 специй. Под казаном уже совершенно нет <клёк>, жара, углей. Но он еще горячий, а точага и сам казан чугунный хорошо держит тепло. Вот так прекрасно. Все деглазировалось со стеночек. Все мясо такое было слегка прилипшее. Все отлипло. Аромат стоит супер. Красное сухое вино, мое домашнее, холодное. Ух ты! настолько все в желе такое все липкое даже просто сделать бульон из индюшачьих голов и индюшачьих копыт это уже будет супер супер вкусный шедевр а вот такое Такой прекрасный баланс сладости от инвертного сиропа, китайская пряность 5 специй, соевый соус, острый перчик, имбирь, чесночок. Все отлично. А язычок? Я хочу язычок. Мясистый язычок. А еще есть глазик. Горячий глазик. Тут еще столько мяса, но все такое горячее, я просто не успеваю все попробовать. А. Настолько вкусно. Это как раз прекрасная закуска и к вину, и к пиву. Здесь очень много вкусного. Она так медленно кушается. Каждая косточка, вкусняшка, а еще копыться. Я не пробовал копыться. Да, по-настоящему вот такие.